Добрый день, уважаемые члены Совета. В сегодняшней повестке дня один, но очень важный вопрос. Речь пойдет о программе фундаментальных научных исследований на 2008-2012 годы. Такая отдельная программа принимается у нас впервые. По сути, в значительной степени по инициативе Академии наук мы. На этот счет много с Вячеславом Говорили раньше. И впервые за долгие годы на фундаментальную науку выделяются столь значительные средства. На протяжении почти пяти ближайших лет будет обеспечено ее стабильное и ритмичное целевое финансирование. Хотел бы при этом отметить, что суммарные бюджетные расходы на науку в этом году составили более 200 миллиардов рублей и это почти в пять раз больше, чем мы тратили на эти же цели в 2000. В пять раз. Причем в 2010 году совокупные расходы на науку удвоятся, еще раз удвоятся в ближайшие два года составит около 400 миллиардов рублей, а с учетом затрат планируемых затрат отечественного бизнеса сумма составит 600 миллиардов рублей. При этом хотел бы обратить ваше внимание на несколько все-таки тревожную тенденцию. Мы сейчас только собирались с членами правительства обсуждали вот прямо сейчас отдельные положения нашей сегодняшней встречи. И вот на что они обратили внимание: чем больше бюджетных денег приходят в систему, тем меньше востребованы деньги бизнеса. Они, по сути, начинают выдавливаться. Они вроде как и не нужны. А зачем? И так все стабильно. Это неправильно. Нам нужно создавать стимулы для привлечения денег в бизнес общества. Как вы понимаете, все это, все вопросы, связанные с увеличением финансирования, весомые, все это весомые ресурсы, и они должны послужить дальнейшему серьезному развитию отечественной науки. Здесь находятся не только представители Российской академии наук, но и руководство всех государственных академий. И, безусловно, вам хорошо известно, что фундаментальные исследования – это базовая часть науки, мы к этому так и относимся, это основа ее развития, и, что не менее важно, они являются стартовым звеном всего инновационного цикла. В этой связи опережающее развитие фундаментальной науки становится необходимым и изначальным условием модернизации российской экономики, завоевания лидирующих позиций в мировом разделении труда. Поэтому приоритеты программы, равно как и инструменты ее реализации, должны быть направлены на эффективную отдачу академической науки для общества и государства. Вы знаете, в последние годы нам удалось не просто сохранить интеллектуальную базу науки, но и существенно поддержать ряд новых перспективных направлений, в их числе нанотехнологии, ядерная энергетика, оптоэлектроника, биоинформатика, биоинженерия и другие направления. Заметно укрепилась правовая база науки. Принят обновленный закон о науке и научно-технической политике, в котором закреплена и обсуждаемая сегодня программа. Буквально несколько дней назад вы это знаете хорошо. Правительство России утвердило новый устав Российской академии наук, укрепивший правовой статус большой академии и расширивший ее возможности, ее самостоятельность. Зону ответственности. Я при этом хотел бы обратить ваше внимание, внимание Юрия Сергеевича, внимание всех остальных коллег на то, что с расширением самостоятельности увеличивается и ответственность. Необходимо думать об оптимизации сети. 600 учреждений, из них 400 только занимаются непосредственно научной деятельностью, 200 не занимаются. Я хочу обратить ваше внимание, что Академия наук – это не бизнес-корпорация. Это не коммерческая организация, главной целью которой являются научные исследования, а не коммерческая деятельность для извлечения прибыли. Это касается и использования вот этих самых 200 объектов, которые не занимаются напрямую научной деятельностью. Обращаю ваше на это внимание. Уже есть и результаты пилотного проекта по совершенствованию оплаты труда в Российской Академии Наук. Еще совсем недавно, когда мы с Юрием Сергеевичем говорили на этот счет, не верилось, что мы сможем достичь достаточно быстро и неплохих в общем, результатов в этой сфере. Это в целом Наука, руководству Академии Наук сделать удалось. Средняя зарплата научных работников увеличилась более чем в два раза. И Конечно, она будет расти и дальше. Вчера только Юрий Сергеевич ставил передо мной вопросы. Мы вечером встречались, как раз прежде всего обсуждали эти темы. Должен с сожалением констатировать, что сегодняшнее совещание с членами правительства убедило меня в том, что правительство не владеет в полном объеме реальными знаниями о том, что происходит в этой сфере. Так, в целом, вроде с Академией наук договорились, а что там реально происходит – не договорились не, не владеют этой ситуацией здесь министр сидит он в конце концов говорит, надо у батьки спросить, что он там получает вот это конечно хорошо, что есть такой консультант но в целом Правительство, конечно, вместе с Иоанн Сергеевич Вами, вместе с другими коллегами должно будет обратить на это особое внимание в ближайшее время. Нужно разобраться, в конце концов, Надбахки за научную степень и академические стипендии. Это одно и то же или нет? Надбахки за научную степень получают все члены академии наук и член коры. И плюс еще академическую стипендию, либо академическая стипендия поглощает эту добавку. Это не самое главное, чем должны заниматься ученые, но государство, правительство, конечно, на диалоге с руководством академии ясно и четко должно себе представлять, что в этой сфере происходит. Здесь нужно навести порядок, это совершенно очевидно. Сегодня главная задача академической науки – конвертировать новые возможности. Они, повторяю, будут возрастать без всяких сомнений. Здесь ни у кого не должно быть сомнений. Правительство будет уделять этому э, внимание, должное. И возможности, в том числе и финансовые, будут возрастать. Так вот, нужно конвертировать эти новые возможности в действительно востребованные и конкурентно в мире знания технологии и продукты. Отмечу, что принятие столь развернутой программы, потребуют и дальнейших существенных преобразований в организации самих исследовательских работ. Прежде всего, в их планировании, в выборе приоритетов. От того, какой базовый задел сформирует в ближайшие годы наша фундаментальная наука, зависит не только успех стратегических и оборонных отраслей, но и развитие общественных процессов в Российской Федерации. К примеру, в сфере гуманитарных наук, Одним из приоритетов остается создание обновленной методологии исследований. Она сейчас особенно нужна таким дисциплинам, как обществоведение, история, социология, философия. И, разумеется, нам необходим глубокий анализ развития современного российского общества, причем с учетом влияния новых глобальных тенденций на нашу страну в мире. В экономике крайне востребованы стратегические сценарии и прогнозы социально-экономического развития, как для национального хозяйственного комплекса в целом, так и для э, территорий отдельных, для отдельно взятых отраслей. Повторю, само будущее фундаментальной науки прямо зависит от ее способности обеспечить инновационный рост в стране, а значит, от эффективной интеграции науки с производством и профессиональным образованием. И здесь соглашусь с недавним выводом общественной палаты, что эти три составляющие, к сожалению, все еще идут по разным дорогам, развиваясь в отрыве друг от друга. Академический сектор также должен создавать вокруг себя инновационную среду, должен тесно взаимодействовать с другими исследовательскими центрами, с уже созданными государственными институтами развития. Будущей науки, в том числе я исключаю чисто фундаментальные исследования, но в том числе за активным участием в создании техников внедренческих зон, технопарков, других структур инновационного бизнеса. И, конечно, за продуктивными формами интеграции, интеграции науки и образования, о а закреплении и развитии которых мною только что подписан соответствующий федеральный закон. Вы наверняка знаете его содержание. Речь идет о том, чтобы расширить возможности академической науки, привлекать молодых ученых из ВУЗов, привлекать студентов и в то же время дает возможность ВУЗам использовать оборудование, которое находится в распоряжении академических институтов. Считаю перспективным и правильным самое тесное сотрудничество Академии с ВУЗовской наукой. Она, безусловно, способна и должна стать весомой частью фундаментальной науки страны в целом остановлюсь еще на одном принципиальном положении программы на вовлечение фундаментальные исследования молодежи думаю что вы со мной согласитесь молодым нужно прежде всего видеть ясные перспективы своего научного роста быть заинтересованными на задействованными на интересных, востребованных направлениях, иметь возможность непосредственно участвовать в глобальных научных обменах и исследованиях. Я убежден, решить эту задачу во многом способна сама академическая среда. Ведь материальные стимулы для талантливой молодежи, пусть постепенно, но все-таки создаются, и уважение к труду и к профессии ученого вновь возрастает, мы это совершенно очевидно наблюдаем в обществе. Кроме того, по инициативе нашего совета была подготовлена федеральная программа воспроизводства в стране научно-педагогических кадров. Она тоже рассчитана на годы вперед и находится сейчас на рассмотрении правительства. Обязательно обращу внимание правительства на то, что она должна быть принята в самое ближайшее время. Дело, как обычно в таких случаях, опять упирается в финансирование. Нужно эти деньги выделять. Это важное, важнейшее направление нашей деятельности с Принятие этого документа поможет обеспечить не только преемственность научных традиций, но и необходимое обновление отечественных фундаментальных школ. И еще один вопрос, который мы обсуждали вчера вечером с Юрием Сергеевичем, это, я с ним согласен, нужно подумать. И я прошу и вас подумать, подключиться к этой работе, сформулирую по результатам нашей сегодняшней работы, соответствующее поручение правительства Российской Федерации, нужно подготовить программу дальнейшего технического обновления фундаментальной науки, укрепления технической технологической базы науки. Вместе с тем хочу сразу же обратить ваше внимание. Согласен с членами правительства в том, что эта программа не должна быть узковедомственной. Она должна быть широкой. Где что ставить, что является приоритетом, это все должно, должно быть выработано вот и в таком составе, в диалоге с правительством, принято и отфинансировано. Полностью с Юрием Сергеевичем в этом согласен. Уважаемые коллеги, мы находимся в историческом месте, в здании, где уже более 70 лет располагается Российская Академия Наук. А в этом, в этом зале заседаний не раз принимались судьбоносные для отечественной науки решения. Само учреждение Академии изначально задумывалось Петром I как важнейший шаг к созданию мощного интеллектуального ресурса страны, способного значительно укрепить российское государство и его положение в мире. Идея служения обществу были проникнуты идеями служения обществу были проникнуты на протяжении почти трех веков все главные академические начинания. Рассчитываю, что и сегодня академическая наука, все ваши коллеги, все мы, все сделаем необходимое для поддержки решения стратегических долгосрочных задач развития России.